Привет, я Роман Стельмах и это постоянная рубрика новостей, а что там в Португалии у меня на канале. Ну вот и закончился март и в Португалию официально пришла весна и солнечные дни. Поэтому мы решили записать этот выпуск новостей здесь, на берегу океана. Хочу рассказать вам, что же произошло в Португалии за последние две недели. План выхода Португалии из карантина и режима чрезвычайного положения. Ситуация с пандемией коронавируса в Португалии продолжает стабилизироваться, и несмотря на то, что режим чрезвычайного положения был продлен до 15 апреля, 1 апреля правительство Португалии одобрило переход к новой фазе выхода из карантина. Начиная с 5 апреля нас ждут следующие изменения. Возобновление занятий школьников с 5 по 9 классы. Открытие музеев, памятников и так далее. Открытие магазинов площадью до 200 метров квадратных с выходом на улицу. Открытие террас, кафе и ресторанов максимум до 4 человек за одним столом. Открытие тренажерных залов без групповых занятий. Будет разрешено перемещаться между муниципалитетами. Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии, Mixmart. Я на самом деле благодарен Миксмарту за их поддержку. Без них, наверное, не было бы этого выпуска. А вас хочу попросить поставить лайк под этим видео. Это не только приятно мне, но и знак для Ютуба, чтобы показать это видео новым людям. Вакцинация в Португалии. Ну что ж, пока э, пандемия коронавируса в Португалии идет на спад, вакцинация продолжается. На данный момент, на 1 апреля 2021 года, девятьсот девяносто шесть человек получили первую дозу вакцины и 485 573 человека уже получили вторую. При этом в середине марта в Португалии приостановили вакцинацию населения препаратом Астрозенека. Это было связано с возникновением... В ряде стран случаи побочных эффектов, а именно возникновения тромбов, спустя неделю после приостановки вакцинации Астразеном, Министерство здравоохранения Португалии объявило о том, что возобновляет вакцинацию этим препаратом и сообщило о том, что вакцина безопасна и эффективна, а случаи возникновения тромбов единичны. При этом те, кто откажется Вакцинироваться именно этим препаратом сразу же будут перенесены в конец списка и не скоро смогут поменять свое решение и получить свою вакцину. Сейчас очень хорошо видно, что, несмотря на весь скепсис, ограничительные меры работают, и сейчас пандемии как не бывало. На мой взгляд, проблема сейчас заключается в том, что правительство ударяется в крайности, а нужно было бы задержать постоянный уровень числа новых заболевших. Это позволило бы сделать нагрузку на госпиталь более равномерной, а специально созданные ариэртодикады шерстуэнсэш и не простаивали бы. Да и коллективный иммунитет достигли бы быстрее. Например, в нашем сетубольском госпитале заняло несколько недель перестроить работу на... с режима ковид на норму, а на консультации терапевтического профиля только сейчас начинают записывать пациентов из уже теперь огромных листов ожидания. Этого можно было бы избежать за счет более плавных действий и более мягких ограничений. Быстрые тесты в аптеках и испорченный отпуск. Новости Португалии не перестают нас удивлять. Так, например, в португальских аптеках появились быстрые тесты на коронавирус. Они будут стоить примерно 10 евро. Для кого они и кто ими будет пользоваться, пока непонятно, но если вы сильно переживаете, подхватили вы вирус или нет, то можете сделать такой экспресс-тест в ближайшей аптеке за 10 евро. Также жители некоторых стран, которые прилетели в Португалию 1 апреля, были немного шокированы новым правилом, согласно которому они должны находиться 14 дней на карантине. Причем адрес их пребывания должен быть указан в специальной форме СЭФа, иммиграционной службы. Может это такая первоапрельская шутка? Двухнедельный карантин будет ждать граждан, въезжающих в Португалию из Великобритании, Бразилии, Южной Африки, Болгарии, Чехии, Кипра, Словении, Эстонии, Франции, Венгрии, Италии, Мальты, Польши и Швеции. Представляете, вы такие купили билет на самолет, чтобы прилететь в Лиссабон, провести здесь недельку в отпуске, понежиться на солнышке, посмотреть океан, вот например, как вот я вот сижу. А выходя из трапа самолета, вам сообщают, что нет, две недельки на карантине надо побыть или уезжайте Что-то подобное я переживал, когда в сентябре и в ноябре приезжал в Украину Там тоже надо было просидеть две недели на карантине Но правило работало таким образом Если ты сдаешь э, тест по приезду, и он негативный, снимается обязательство сидеть на карантине Поэтому через сутки я был освобожден Если вы планируете приехать в Португалию в ближайшее время Обязательно проконсультируйтесь и узнайте актуальные правила прибытия в Португалию из разных стран. Обязательная удаленная работа до конца 2021 года. Президент Португалии Марсалу де Соза подписал указ, согласно которому все сотрудники, которые могут работать удаленно, должны работать удаленно. Это решение было связано с целью снижения риска распространения вируса. Поэтому, если ваш работодатель требует, чтобы вы вернулись на свое рабочее место в офис после окончания карантина, вы спокойно можете сослаться на этот указ президента или даже пожаловаться в Управление по условиям труда в ICT. Усиление социальной поддержки. Президент против премьер-министра. Президент Португалии марсало Де Соуза 28 марта 2021 года объявил о трех дополнительных пакетах социальной поддержки в связи с пандемией коронавируса. Первый пакет будет касаться предпринимателей, второй – медицинских сотрудников, а третий – родителей, работающих из дома дистанционно. Премьер-министр Португалии Антонио Кошта считает, что данные пакеты нарушают конституцию Португалии и может подать апелляцию в Конституционный суд. Ну что ж, будем наблюдать за противостоянием президента и премьер-министра и затем будет ли реально расширен пакет социальной поддержки в связи с пандемией коронавируса здесь, в Португалии рост арендных плат и манифестации за доступное жилье. Португальский институт статистики в конце марта обнародовал цифры, согласно которым стоимость арендного жилья в Португалии продолжает расти. Как бы это парадоксально не звучало. Так, например, в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года цены на арендное жилье выросли на 1,6%. Казалось бы, мелочь, но все-таки. А во второй половине 2020 года по сравнению с предыдущим семестром 2020 года цены выросли на 5,5%. Казалось бы, пандемия и потеря работы и все вот это должно э -э, заставлять арендодателей снижать цены на свое жилье для того, чтобы удержать арендаторов. А нет, цены все-таки растут. Именно поэтому 27 марта десятки людей вышли в Центр Лиссабона на манифестацию с требованием приостановки выселений, регулирования цен и увеличения государственного жилья. «Жилье для людей, а не для наживы!» Вот именно такие лозунги можно было увидеть на манифестации. Что ж, в мире все э, непостоянно и переменчиво, но как минимум одна вещь постоянно – это рост цен на съемное жилье. Тайные общества Португалии и идентификация масонов. Интересной мне показалась новость о том, что португальская социал-демократическая партия выдвинула законопроект в парламенте, согласно которому Политики и высокопоставленные чиновники открыто должны заявить, состоят ли они в ассоциации масонов и опуздей. Многим может показаться странным, но в Португалии на самом деле многие политики и просто богатые люди являются членами тайного общества масонов. Идея этого законопроекта состоит в том, что путем идентификации этих самых членов тайного сообщества можно будет избежать лобби и разного рода сговоров которые могут противоречить общественным интересам. При этом великий магистр масонства Фернанду Лима уже выступил против идентификации членов тайного сообщества на государственной службе, отправив сразу несколько писем президенту, премьер-министру и в парламент, указав на то, что данный законопроект противоречит Конституции Португалии и нарушает право людей на частную жизнь. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события и может быть тайные сообщества в Португалии перестанут быть тайными. Португальский календарь, праздники. В апреле в Португалии будет сразу несколько официальных праздников, то есть нерабочих дней. Первый праздник это Великая Пятница. По-португальски, Сешта Файра Санта, которая предшествует Пасхи и была 2 апреля, когда... Ну, сегодня для меня, когда я записываю это видео, но чуть раньше, чем вы его смотрите. Затем непосредственно католическая Пасха 4 апреля, а 25 апреля в Португалии будет официальный праздник, посвящен революции Гвоздек, о котором мы расскажем в следующем выпуске новостей. Помните, что в пасхальную неделю запрещено перемещаться между муниципалитетами, усилен полицейский контроль, и они на самом деле выписывают огромные штрафы. Нас с Алиной уже останавливали в Карковалуше, спрашивали, откуда мы. Видимо, ловили тех, кто приехал в Карковелуш из других муниципалитетов. Так что будьте осторожны. Важные бухгалтерские даты. О них расскажет дипломированный бухгалтер в Португалии Татьяна Лосева. С 1 по 30 апреля португальские частные предприниматели должны подать отчетность за первый триместр 2021 года в Организацию социального страхования. За исключением тех частных предпринимателей, которые зарегистрировали свою индивидуальную деятельность впервые в Португалии и пользуются преимуществом освобождения от уплаты взноса в течение первого года. Напоминаю, что частные предприниматели, которые находятся в НДС режиме и самостоятельно без помощи бухгалтера подают отчетность, должны включать сумму оборотов без НДС. Важная и актуальная информация, связанная с нынешней ситуацией с пандемией COVID-19. Частные предприниматели, которые получили субсидию от соцстрахов в связи с закрытием дошкольных учреждений и школ и должны были оставаться с детьми до 12 лет, также должны включать суммы субсидии в отчетность. Хочу успокоить тех частных предпринимателей, которые по какой-либо причине не смогли, не успели вовремя подать отчетность, либо ошиблись при заполнении декларации, в январе 2022 года у вас будет возможность урегулировать данную ситуацию, так как на личной странице социального страхования каждого частного предпринимателя будет открыта опция для урегулирования предыдущих деклараций предыдущих триместров. Как всегда приглашаю вас на наш сайт visportugal.com. Там больше 120 полезных статей для тех, кто планирует переезд сюда, в Португалию Недавно мы выпустили статью о том, как обстоят дела с безопасностью и криминалом здесь, в Португалии А другая статья расскажет о том, почему в Португалии декриминализированы все виды наркотиков И каковы результаты такой вот государственной политики Кстати, на прошлой неделе мы создали новый раздел «Семейный врач в Португалии» То есть теперь, если вам нужна офлайн или онлайн консультация, или нужно выписать рецепт, вы это можете сделать через наш сайт visportugal.com. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за лайки, за комментарии, за поддержку, за то, что вы со мной. Особенно хочу поблагодарить тех, кто ежемесячно поддерживает меня на Патреоне. Ваша поддержка очень-очень-очень-очень-очень важна для меня. До встречи через две недели в новом выпуске «А что там в Португалии?»